Пузыри земли Песня Сольвейк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 плен, и пузыри земли Пускали упыри. Все это прах и тлен на рейде корабли. Все это пузыри.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 Все это прах и тлен на рейде корабли. Все это пузыри. Всего лишь розовые пузырики земли. Всего лишь пузыри.